Привет, ребята! Меня зовут Арина. Я сейчас расскажу стишок. Шил был кот. Пока присаживайтесь поудобнее, и я буду рассказывать. А это наша собака Дина. Шил был кот. Ростом скамод. комод. шин. Гвозище с кувшин. Фвост Самбрибой Ай да кот. Пришел тот кот К нам в огород Залез кот на укошко С укошко крыльного кошка Угури на кухне обнюхал Пластом по постукал И ей говорит: Пахнет мышцами поживу я недельку с вами Испугались под поле мыши, От страха чуть дышат. Братцы говорят, что же это такое? Не будет нам теперь покоя, Не пробраться нам теперь пирогу, Не пробраться нам теперь творогу, Не пробедать нам теперь каши, Пропали головушки наши. А качища лежит на печке, Грозища горят, как свечки. Лапками брюхо поглаживает, На кошачьем языке поговорит. Здесь говорят, что мышата вкуснее шоколад. Поймать мне их двух двести, Так и съел всех на месте. А мыши мыши норки, норты Доели последние корки. Построились два ряда И пошли в войну на кота. Впереди генерал Культяпка. На Культяпке железная шляпка. За Культяпкой серый ташканчик. Бараба, а нет...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 Громко песенку поет. Вот культяка поемой оказался в кладовой. Брабальчики гремят, громко пушечки полят. Громко пушечки полят. Только ядрушки летят. Привязали на кухне мышь а Смотрит, а кот не дышит. Глаза у кота закатились, э, уши у кота опустились. Что случилось кото? Собрались в мыши кругом. Глядя на кота, глазеют, а тронуть его не смеют. Но курсяка был не трус. потянул кота за ус. Лежит котище, не солохнется, сбоку на бок не перевернется. А котируйся в сборник, а Накатим все... на накатай, крачун, крачун. Тут пошло у мышей веселье. Закружились они круселью, забрались качищу на брюхо, барабанит в нему прямо в ухо, все танцуют, скачет, хохочут, а катища как подскочит, как запнет культяпку зубами и пошел воевать с мышами. Вот какой качища был умный, вот какой качища был хитрый. Все мышей он обманул, всех он крыс переловил. Не лазите мышки по полочкам, не воручи сукарики, не скребите под лесенкой и не Решайте, Никита, спать. Я надеюсь, что вам понравилось. И я пойду грушу покупать. Пока.